Я не думала, что оно когда-нибудь прозвучит от натовцев, но оно прозвучало. Нужно, вы вслушайтесь, насильно переписать менталитет граждан России, чтобы от русских больше никогда не исходила угроза. Они называли славян. Евреев и цыган. Они что, не так формулировали задачу нацисты? Ровно так же. И называли это окончательным решением вопроса. Насильно переписать менталитет, чтобы от русских никогда больше не исходила угроза. Вот когда Сергей Викторович Лавров говорил о, о том, что мы сейчас видим попытку э, схожую с тем, что мир уже видел... Э, в середине 20 века, но только теперь окончательно решать планирует наш, российский, русский вопрос, вопрос нашей страны, то пошла какая-то диковатая, странная волна. То ли, даже не критики, а какого-то, знаете, захлебывающегося зла. Вот, понимаете, какие-то пузыри злобливости повыступали на, на поверхности публичной реакции многих стран. Да как он смел, да почему он так сказал, а он просто констатировал то, что мы читаем, слышим и видим в исполнении западных официальных лиц. Если бы это была, ну и не знаю, маргинальная партия, которая насчитывает там трех с половиной человек, все, которые, все из них регистрируются онлайн и даже никогда съездов не проводили. Ну, маргинал на то и маргиналы. Понимаете, как мы тогда нам говорили? Вот вы не говорите, что э, в э, Евросоюзе есть э, партии, выступающие за педофилию, потому что эта партия не находится у власти и потому что там немного членов и так далее. А, ну хорошо, вот мы как бы услышали такую позицию. То есть здесь-то речь идет о человеке, который находится у власти и который призывает насильно переписать менталитет граждан России чтобы от русских больше никогда не исходила угроза. И в истории этого чел... семьи этого конкретного политика есть люди, которые являлись коллаборационистами э, и, так далее, и так далее. Мы тогда, в чем неправда был министр иностранных дел России, он ровно об этом и сказал, что судя по подобным заявлениям, мы видим реинкарнацию того, с чем мы боролись, в 40-е, 50-е годы. Ну, я имею в виду, в 40-е годы боролись, а в 50-е годы фиксировали в виде международного права невозможность повторения подобного. Создавали международную организацию, прописывали устав, запускали э, механизмы ООН ровно для того, чтобы вот эта логика по насильственному переписыванию менталитета никогда больше нигде на планете, не только в отношении нас, но и нигде на планете не повторилась. Откровений не скажешь, если говорить о западном менталитете. Вот Калас, пусть, видимо, даже не понимая, что она произнесла, но она сформулировала основополагающий подход Запада во главе с Соединенными Штатами, потому что именно они являются их хозяевами, к нашему народу, к стране нашей, к нашей истории и будущему. Нам нужно, с их точки зрения, насильно переписать менталитет. Я повторю то, что говорила неоднократно, не получится нам насильно переписать менталитет, Сил не хватит, и на, а нам, в свою очередь, хватит менталитета этого не допустить. Никогда люди с отсутствием менталитета и морали не могли переписывать менталитет других. Как бы не надо браться им за то, что не по плечу. Но вообще это конечно, я считаю, что это чудовищное заявление, чудовищное. И то, что оно осталось... Абсолютно, как бы знаете, вне критики международных институтов это не заметили ни люди, которые занимаются на международном уровне правами человека, не следят за недопустимостью а, оскорблений по различным признакам. Удивительно. То есть, знаете, когда люди вспоминали э, в отношении кого-то факты 50-летней давности, как кто-то на кого-то не так посмотрел, их вычеркивали, их просто, знаете, выбрасывали за цивилизованного общества. А теперь, оказывается, глава государства или там кто то ведущий политик, э, находящийся у власти, может сказать, что они будут заниматься насильственным переписыванием менталитетов других стран и народов.